Всем привет! Сегодня в данном обзоре познакомимся с пластиком для сборки самолета F-5 Tiger 2 масштабе 1,72 от компании Habiboss. Размер модели в длину 205 мм и размах 115 мм. На торцах коробки есть варианты бортов. Выпуск модели 2011 год. На другом торце еще два варианта бортов. Артикул модели 80207. В наборе вот такая инструкция, как всегда, с краткой справкой, с предупреждающими обозначениями и значками. Модель довольно-таки простая и недорогая. Вы ее легко найдете в сети, если кто-то заинтересуется после данного обзора. И раскладка по... И литникам и декаль. Вот такая схема, инструкция по окраске и нанесению технических надписей на модель. Еще два варианта. Таблица красок представлена красками от Ганзы, Мистер Хобби, Валеджа, Модел Мастер Тамия, Хамбрал. Снова Мистер Хобби, Валеджа, Валеха, Модел Мастер Тамия и Хамбрал. На фотографии чуть позже покажем табличку поближе, если вдруг кто-то захочет приобрести такую модель, чтобы можно было сразу знать, какие краски стоит приобрести в магазине. В наборе прекрасная декаль с разными познавательными знаками разных стран. Американские варианты, шведские и бразильский вариант. Фонарик в наборе довольно-таки Прозрачный, в общем-то, компания Хабибос делает хорошее прозрачное остекление в своих моделях. Всего 4 детали на данном летничке, искажений никаких нету. Ну, если только совсем слегка напоминаю, это 72-й масштаб. Первая рамка содержит элементы физюляжа, топливные баки, киль, пилоны. Даже есть. Фигурка пилота, вот такая она, <классная>, классная, замечательная, присутствуют небольшие швы на деталях, но опять же, это же 72 масштаб, клёпом нас здесь не балуют, крой довольно-таки тоже скромный, но и ценовая категория данной модели Скажем, очень-очень низкая хвостовая оперение у нас. Стабилизаторы выполнены вот таким вот образом, на единой перемычке. Но, тем не менее, хоть это есть и старый масштаб, но здесь присутствует вот в нижних шасси какая-то имитация каких-то трубопроводов и так далее. Бомбы. Внутри у нас ничего нету. В общем-то модель на вечерок, скажем так, очень и очень себе прекрасно Второй летник и он же последний. Верхняя часть фюзеляжа, консоли крыльев, топливный бак, немножко интерьера кабины, колеса вот такие интересные здесь, пневматики, стойки шасси и ракеты. Вот заборники, в общем, все есть. Все нормально, все склеится, будет хорошо. Напоминаю, модель очень недорогая, и в связи с этим я считаю, что качество данной модели очень-очень себе хорошее. А как мы знаем, F5 Тигр не так уж и много в моделях. А на этом у меня сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик для того, чтобы получать своевременное уведомление о новых событиях на нашем канале. Также переходите по ссылкам в описании. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока, друзья.